Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать одну площадку, где можно зарабатывать без вложений. Итак, площадка эта называется Биллиум. Здесь нам за регистрацию будут давать 100 USD Coin. Что же нам с ними делать? Сейчас я вам все расскажу и покажу. Итак, после регистрации нам дают 100 USD Coin. Мы переходим вот сюда. И здесь у нас будут трейдеры, которые мы отдаем эти 100 бонусных USD Coin. Здесь мы смотрим, какому трейдеру мы хотим отдать, смотрим, как он торгует, чтобы мы не попали в просадок. Итак, я выбрал от этого вот, посмотрел. Вы также можете здесь посмотреть, то как торгует. Нажимаете вот так, и у вас открывается его на статистика и вы смотрите посмотрели узнали какой вам лучше решили с каким вы трейдером будете работать и вот здесь нажимаете на кнопочку депозит и переводите эти 100 на ионный счет и он начинает вам торговать за то что вы перевели на егонный счет 100 вам дадут еще 100. Вы можете к ему добавить, а можете еще какого-нибудь другого найти и добавить к нему. Он тоже будет торговать. Так, Если вы пройдете еще веридификацию, вам еще дадут 100. Вы опять можете любому трейдеру отдать. Или этому. Или этому. Можете все 300 положить одному а можете раскадать по 100 каждому разному это ваше дело далее 300 бонусных вот этих вам нельзя вывести также нельзя сделать мультиаккаунты вас заблокируют вам можно будет вывести только те средства которые трейдер вам заработает в общем, он должен заработать. Если вы 300 положите, он должен заработать 300. И тогда вот 300 вот этих, которые он заработает, вы можете вывести. Меньше вы уже не выведите. 300 положили, 300 он заработал, 300 вывели. Но не меньше. Если 200 положили, 200 он заработал, 200 вывели, 200 остается. Иначе вы так не выведите. Я думаю, понятно объясню. Ну и давайте пробежимся здесь посмотрим что и как устроено проведу небольшой обзор чтобы вы поняли вот это главная страница у нас вот эта вот кнопочка отвечает за главную страницу здесь вы можете все посмотреть вторая кнопочка у нас отвечает это у нас торговые пары торговля идет третья кнопка у нас это наши трейдеры куда мы хотим положить свой депозит чтобы нам начислялись проценты я думаю это тоже вам понятно далее здесь же мы можем с вами когда заработаем вот я 21 ой, вот я 20 числа зарегистрировался 2000 2022 года сегодня уже двадцать первое 2000 на 22 года я заработал вот пять девяносто три я 300 ложил и заработал пять девяносто три и вот здесь вот мы можем если вы не хотите usd coin выводить а хотите обменять на какую-то другую валюту вот здесь нажимаете на кнопочку обмен вас перекидывают на такую страничку вы смотрите и вот здесь у меня есть например 5 я заработал 5.93 нажимаете вот здесь у вас отображается 5.93 и вы можете обменять на любую другую валюту то есть можете на трон обменять и потом уже вывести э, на пайер кошелек или на кошелек свой трон линк куда хотите можете на бмв обменять и вывести их в общем сами посмотрите как вам лучше сделать Дальше перейдем вот на эту вкладку. Здесь у нас наша статистика. Она пока у меня отсутствует. И ваша реферальная ссылка. Далее перейдем на другую вкладочку. Здесь у нас поддержка. Чтобы обратиться в поддержку и задать какой-то им вопрос, вы нажимаете на карандашик. Указываете тема, тип, техническая поддержка, предложение, пополнение. Ну, Указывайте здесь, что вы хотите им сообщить. И отправляете им сообщение. Так, следующая кнопочка. Это, на, это вся валюта, которую можно пополнить вот она отображается и следующие вопросы и ответы вот здесь вы все можете внимательно прочитать все вопросы здесь какие задавали зачем для чего вы можете почитать для себя и уяснить и вот эта вот кнопочка это вас Аккаунт. Я сейчас ее нажимать не буду, потому что там мой email, телефон, все это засветится, не хочу светить. Просто когда вы перейдете вот на эту вкладочку, вы все подтвердите. Подтвердите свой МЛ. вам придет и на Email сообщение, код вы вставите. У вас будет подтвержден потом номер телефона тоже подтвердите, вам позвонят, вы четыре цифры вставите туда последний этого телефона, который звонил вам, и у вас опять тоже пройдет подтверждение. И третье, там надо будет зарегистрироваться в телеграм-чате, это двухфакторная защита, и вам будет в телеграм-чат приходить. Код, который вы будете вставлять и будете заходить на этот сайт. Вот все по этому сайту. Итак, давайте я еще раз повторю, что здесь нельзя делать. Создавать мультиаккаунты заблокируют. Чтобы больше заработать, нужно пройти вертификацию Вам 300 тогда сразу же будет начислено. Вывести триста бонусных нельзя, сразу тоже заблокируют если хотите выводить, триста положили, триста заработал трейдер, вот эти триста вы можете вывести, двести положили, двести заработал трейдер, двести можете вывести и что еще реферальные можно выводить от 5 до 6 уже можно вывести. Переводите их в любую криптовалюту и выводите. На реферальную это не распространяется, если вы заработаете. по реферал. Ну вот, на этом у меня все. Кто хочет, может участвовать. Ссылка у меня будет внизу. Проходите, регистрируйтесь. Можете на телефон, можете на компьютер. А на этом у меня все. До свидания.